всем привет сегодня будем готовить очень простую но вкусную картофельную запеканку с яйцами блюдо что называется на скорую руку минимум затрат максимум удовольствия необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео очищенную картошку разрезаем пополам и нарезаем пластинками толщиной примерно пол сантиметра картошку порезали теперь я солью воду добавляем перец соль куркуму подсолнечное масло выдавливаем чеснок и хорошо перемешиваем берем форму для запекания смазываем ее подсолнечным маслом высыпаем туда картошку разравниваем и отправляем запекаться духовка разогрета до 200 градусов и будем запекать примерно 40 минут до готовности картошки В это время разбиваем в миску яйца, солим их и размешиваем до однородного состояния. Прошло 40 минут, картошка пропеклась хорошо, достаем ее, заливаем яичной массой и продолжаем запекать еще 10 минут прошло немножко больше чем 10 минут минут наверное, 12-13 яйца свернулись картошка готова можно подавать в столу вот и все вкуснейшая картофельная запеканка готова приятного аппетита и пусть вам будет вкусно если вам понравился рецепт ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал